Привет, приветствую вас на своем канале. Это первый ролик из серии видеоуроков о проектировании системы NX. Если вам интересна эта тема, то напишите в комментариях о том, что вы думаете, а также поставьте лайк по количеству лайков, я пойму, интересно вам это или нет. Ну а для тех, кто не подписался, заходите и подписывайтесь на мой канал. Здесь много интересных видео. Расчеты ферм, обзоры больших сборок. Все вы найдете здесь. Мой канал вы определите по такому значку и вот такому вот баннеру. Щелкните подписаться. Вам все равно, а мне приятно. Ну и продолжаем. По NX. Первый урок, наверное, будет о том, где его скачать, как его установить и как заставить его работать. Вот, наверное, три основные Задача, которую решает пользователь, человек, который хочет научиться работать в этой программе. Покупать, конечно же, я никому не предлагаю. Предлагаю зайти на Рутрекер и в поиске вбить всего лишь две буквы "index". И вот здесь первая ссылка. Я сам скачивал именно отсюда. Год выпуска 2014. Здесь отличный, отличная сборка, весит немного, порядка трех гигов. И в сборке вы найдете здесь PDF-документ о новых возможностях 10 версии. Собственно, сам образ диска с установочными файлами и папку с ломиком. Но даже пользователь среднего уровня, я думаю, сможет легко установить и э, сломать эту программу здесь ничего сложного нету, тем более здесь есть э, файл э, Redmi, правда он на английском. Но э, что могу сказать в двух словах, основной камень преткновения наверное, при установке подобных систем, это э, сервер лицензий. Сервер лицензий устанавливается в ту же папку, что и сам nx ну в папку 7 И здесь главное вот этот вот файл, который называется э, splm6. лик, он находится вот в этой папке, его здесь необходимо отредактировать, вместо слов this host ввести имя своего компьютера, чтобы сервер лицензии ссылался на, не на какой-то там компьютер, где-то находящийся в сети, а именно на ваш компьютер, на котором установлен индекс. Имя компьютера можно посмотреть в свойствах системы, там он написан, я думаю, не ошибетесь. После чего необходимо запустить этот вот файл. Здесь сначала остановить сервер и потом скопировать сюда вот этот вот экзешник. После чего опять запустить сервер лицензии и установить, собственно говоря, сам Unigraphics, то бишь NX. После чего заменить все папки и можно возрадоваться. Вот он в рабочем состоянии. Окно приветствия. Стильный белый цвет, такой как криво-параметрик. Но если у вас появились какие-то вопросы или затруднения, вы также можете спросить в комментариях. Я думаю, первый вводный, такой, наверное, не первый даже, а нулевой урок окончен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, это будет мотивировать меня чаще выпускать э, обзоры, чаще выпускать видеоуроки, делиться какими-то своими наработками. Э, я всегда в э, своих э, видео делюсь ссылками э, на детали и сборки, это делают очень небольшое количество авторов. Еще раз, если вы не подписались, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до новых встреч.